И всем привет, друзья! Приветствую вас, уважаемые зрители, а также подписчики. Сегодня мы с вами поговорим о необычной для нас игры. Это не стрелялка, это не какой-то квест для прохождения, это не бродилка, это обычный симулятор рыбалки. Итак, друзья. Игра находится, как всегда, в глубокой разработке, но разработчики дали возможность игрокам оценить все, все, ее, все ее возможности и э, весь, оценить весь геймплей. Я принял участие в данном тесте и протестировал э, игру и выскажу свое мнение о данной игре. Сейчас проходит загрузочка и мы пройдем небольшое обучение. К сожалению, мне пришлось много что вырезать из данного процесса, так как видео больно-таки растянулось на два часа. Но как бы вот небольшой подкаст из вот такого как что делать здесь показано вот итак друзья мы оказываемся на берегу реки у нас ничего нету и мы не понимаем что да как Ну, подходим к пруду и э, смотрим что нужно нам нажимать и как действовать в игре берем удочку выбираем одну из них чем мы хотим порыбачить и Готовимся уже закидывать удочку, наконец, э, приступить к любимому делу эта рыбалка. Вот. Э, здесь я показываю небольшой геймплей, так как сам не понимал, что нужно делать, правильно я делаю или нет. Э, в этом, как бы, уж простите, немножко э, подзадержался а в остальном все как бы в принципе было мне понятно и вот э, я первый раз закидываю удочку и посмотрим э, что у нас э, получится это у нас по моему спиннинговая удочка и мне нужно было э, здесь э, сразу все-таки тащить а я я я все же не понял э, есть э, различные оснастки в виде крючков и различные э, э, Прикормки различные, вся, вся, вся оснастка продается в магазине за, соответственно, денежку, которую вы будете либо продавать в игре, да, вы можете продавать в игре рыбу на рынке, либо брать заказы из кафешек и тем тем самым налаживая свой бизнес также в игре я нашел наверное такие самую главную фишку которая присутствует в ней это крафтинг ребят. крафтинг в этой игре присутствует так пос, поскольку я наверное любитель крафтинга но в этой игре она есть и мне вот это понравилось тут можно делать различные вещи вплоть до создавания создавания прикормки делать различные шалаши и тому подобное и наверное такие я все же считаю что главная фишка подзаработать здесь денежек, развить свой рыболовный бизнес можно так сказать да, и как бы тем самым увеличить свой доход. Даже вот эту вот рынок, где можно продать рыбку, которую я уже наловил за то время, которое я пробовал в игре, я ее сейчас продаю и получаю какой-то доход. Да, небольшой. Тем самым я могу закупить в магазине разные оснастки для рыболовли, вот. и тем самым игра полностью заменяет э, любителям, любителям порыбачить, да, вот э, тот самый кайф, наверное, или э, то, те самые эмоции, которые ты можешь э, получить от рыбалки, вот. Э, наверное, таки это и создано для того, чтобы... Человек, допустим, либо не знающий ничего о рыбалке, либо любящий это, это дело, да, как бы, поскольку у нас немного изменился закон о рыбалке, человек может получить удовольствие в этом симуляторе реалистичность где-то вот я посидел так порыбачил наверное часа 4 а может быть и больше реалистичность э, того поклева или, или или иного наверное соответствует реальности потому что но вот было такое, что э, совсем не клевало и как бы сидишь и тут и, и уже и ночью и как бы все вот это проходит и э, тем самым тем самым да вот э, реалистичность в этой игре, наверное, такие стопроцентная, э, да для для вот любителей тех самых ощущений я считаю, да то что это на сто процентов вот вариант, так как в действительности, да, у нас, ну, пошел на рыбалку, сел, поймал, не поймал, это неизвестно, да. Вот я показываю геймплей и что присутствует в магазинах и какой ассортимент в магазине там для того, чтобы я хочу объяснить для того чтобы ну, наш герой наш был всегда при энергии был здоровым он должен питаться то бишь потребле идет потребление потребление организма истощение организма то бишь все как у человека есть даже вот вот такие наборы таблеточки и всякое там пивко, сгущеночка, меско И вот, наверное, это прикольно. Мне реально понравилось и как бы этим тем самым я оценил да, вот этот весь геймплей и всю игру полностью. Как бы для того, чтобы как бы если вы хотите дальнейшего какого-то развития соответственно пишите свои э, комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал обязательно подписывайтесь на канал э, репостите видео для меня будет это очень приятно так как э, наш канал все же развивается и мы развиваем игровой коннект в этом плане а вот и клюет посмотрим что я вытащу это небольшой окунь я могу сделать для вас вот такие маленькие коротенькие видео для того чтобы вы видели всю суть Но как бы должно быть взаимодействие если взаимодействие будет от этой игры и я увижу то что вот действительно получилось до да, видео зашло и как бы я буду делать вот такие ролики по игре соответственно вот. мы будем дальше развивать героя дальше ловить супер рыбу может быть когда нибудь поймаем 5 килограммового сома это в игре есть вот. и, и соответственно я хотел бы для вас поймать его но конечно же не просто так если появится аудитория и будет вот, видео взойдет соответственно как бы я буду продолжать делать ролики по этой игре. Вот. Ну, поехали дальше, что что еще я нашел в этой игре, как бы для отдыха, да, как бы реально эта игра расслабляет ваши нервы, звуки природы и звуки водички да вот это вот, вот все как бы а, также а, присутствует смена погоды и а, присутствует сме смена погоды и, и а, все все все вот это на на этом фоне также смена дня и ночи вы можете порыбачить а, а, ночью тем самым да как бы ночная рыбалка присутствует в, в игре это очень даже увлекательно очень даже интересно для э, людей которые любят вы видите да после того как я поймал рыбку э, сколько уже времени прошло то бишь клев вот э, настолько реалистичен что нужно делать э, там различные прикормки и тому подобное да вот как бы вот в этом плане то что э, сейчас я ловлю на червя пока пока что я еще ничего не покупал но и соответственно у меня удочка совсем простая у меня две три удочки одна бамбуковая э, один спиннинг и вот эта удочка присутствует для начала да как бы вот. и соответственно как бы вот э, я потом в дальнейшем понял как пользоваться двумя удочками тремя удочками ну то бишь все пришло не сразу сейчас э, в данный момент я уже могу пользоваться э, тремя удочками сразу то бишь я могу закинуть и первую удочку и вторую удочку сразу да там бамбуковую удочку и э, воспользоваться этой удочкой и еще и спиннингом вот можно пользоваться сразу тремя удочками сразу закидывать эти удочки в воду и наблюдать за процессом да? то бишь за поплавком когда он у тебя будет поклев ну здесь конечно же конечно же было очень очень долгое время которое я соответственно вырезал специально чтобы показать вам реалистичность того геймплея да сколько ты можешь просидеть в лодке который я взял в аренду соответственно да соответственно я взял арен в аренду на один день лодочку и покатался по озеру половил рыбку да как бы здесь получил удовольствие от этого смотрите даже рыбка обманывает порой меня то что был вроде бы баклёв, а вытаскиваю а там ничего нету вот вот эта реалистичность мне очень понравилась как бы в том плане того что где-то на процентов 90 игра с реальностью очень схожи, да, и вот если кто увлекается данным видом спорта, да, ведь рыболовство это тоже какой-то спорт, и э, вот, это, вот этот э, геймплей, да, вот эта реалистичность на где-то на 90% я говорю в том, что в том плане то, что игру сделали на 90% реалистично вот почему 90 процентов я увидел реалистичности потому что ну поклев вот это все как бы в игре на 90 процентов тебя затягивает в тот момент когда ты пришел на рыбалку закинул удочку ждешь поклева поклев пошел ты поймал рыбку вот и вот это как бы единственный минус 10 процентов э, то что я беру э, почему вы спросите да 90 процентов я беру в том плане э, того что ты делаешь это все дома эти 10 процентов 10 процентов да ну как бы того, той реалистичности не дают, которую ты можешь ощутить в жизни, да, ты тот же самый кураж, кайф и получение удовольствия. А тут ты вошел в игру и делаешь то, что тебе нравится. Вот это как бы мне очень понравилось. В этом плане то, что как бы все вот это вот этот геймплей как бы от разработчиков разработчики очень сильно постарались и над звуками и над погодкой бывает и дожди как я уже говорил да то что бывает все в игре и вот это очень сильно затягивает итак мы наверное перейдем к чему мы перейдем к тому, что игра цепляет, игра на 90% реалистично, игра затягивает в процесс того ощущения, которое ты получаешь, будучи на рыбалке. То бишь, смотрите, уже если брать... По шкале это 40 баллов. Да? удовольствие от звуков в игре это уже да, какой-то то бишь я даю оценку этой игре э, если брать по шкале до да, 10 из 9 на 10 из 9 11 я убираю из за того что ну, эта игра ребята вот, как бы это мое мнение да как бы поэтому э, Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, пишите, хотите ли вы увидеть такие ролики по данной игре, какое-то, не знаю, чтобы там, чтобы вы хотели видеть по данной игре. Интересен ли вам вот такой геймплей, спокойный, без стрелялок и без ничего как бы это а, обзор это геймплей это то что как бы делается для канала вот соответственно если вам понравился данный ролик если вы хотите дальнейшее дальнейшее посмотреть как проходит дальнейшая рыбалка дальнейшие какие-то развития по игре пишите свои комментарии я буду ждать если там в течение ну, недельки две там месяц да, появится какой-то плюсик от вас до да, соответственно я я дальнейше буду делать э, именно вот э, в таком плане геймплей вот э, здесь я вошел э, как бы, хотел хотел показать э, цены в, в кафешках и хотел что-то поймать для них но у них определенное количество да ребят как я и говорил то, что в игре вы можете купить продукты, соответственно, вот если вы увидите в правом, в правом углу, да, по-моему, правый, лев, левый угол, в левом углу, это ваша энергия и тому подобное. Также вы можете, опять же, продать свою рыбку и купить э, какие-то снасти в магазине, да, вот это, об этом я бы все говорил, э, как бы... Можете рыбу отпустить, соответственно, вы не получите ничего, кроме опыта. Вот. Опыт идет за то, что вы отдали рыбку там, не продав ее в два раза больше. Соответственно, ну, тут, тут идет что вам больше хочется для начала для начала я считаю что рыбу нужно продавать как бы и сделать себе там хорошие купить себе хорошие удочки купить себе хорошую экипировку да там поэтому я считаю что для начала нужно полностью полностью вот этот весь все оснасти для себя купить, поэтому вначале я считаю то, что нужно продавать рыбку, а потом уже, когда у тебя будет кошелек полный и все будет хорошо и в плане того, что ты можешь вот я зашел в магазин, чтобы показать ассортимент товаров, которые присутствуют в нем. Давайте я сейчас э, немного посмотрю на цены. Все покупается за игровую валюту, ребят. То бишь, есть донат в игре, но как бы он не такой уж большой. Вы можете купить э, какой-то крючок или что-то подобное, да... Э, вот Раз, различные крючки различных фирм они а, продаются также э, за определенную игровую э, валюту. Все, все соответственно продается за, смотрите, есть и катушки и все-все-все присутствует в игре. Так что только, только вот бери, качайся, как бы продавая рыбку и покупая себе оснастки. Да, это вот тоже как бы, вот, небольшой реализм, да, который есть. Да? Ну, ты же купил удочку, да. Ну, соответственно, тебе нужны оснасти и тому подобное. Вот. Так что пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мне будет очень приятно. Здесь я сделал немного погромче, чтобы вы поняли да, всю суть звуков в игре. Ну все, друзья, на этом мой ролик наверное таки заканчивается. Я прощаюсь с вами. Буду ждать ваших отзывов, ваших комментариев. Пишите, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я прощаюсь с вами. С вами был Вадим Картавой.